Как сделать так, чтобы цель из себя выливала конкретные проекты по ее достижению, и цель становилась инструментом по управлению в условиях неопределенности. Итак, для этого мы используем специальную систему координат для формулирования цели. Эта система координат, скорее всего, вам уже известна. Сейчас мы просто ее вспомним. Это классический треугольник состояния бизнеса. Правда, мы туда еще добавили в центр одну вершинку, поэтому треугольник теперь уже не плоский. Первое. Продукт. То есть, какую ценность вы даете рынку, После чего рынок удовлетворен, боль конкретного клиента закрыта, деньги в вашей кассе. Вторая вершина – продажи. Каким способом вы доносите до рынка ту ценность, которую вы придумали? Что конкретно вы делаете для того, чтобы полезный, интересный, ценный для рынка продукт до этого рынка добрался, чтобы клиент о нем узнал, прошел весь путь принятия решения и деньги вам заплатил? Третья система. Каким образом организована ваша работа? внутри команды по производству продукта, по принятию управленческих решений, по управлению, по развитию э, самой команды, то есть каким образом управляется и развивается ваша компания, ваша система. Ну и с э, нас постоянно спрашивают, вот этот вот э, четвертый компонент, который в треугольник не влез, принципы и ценности. Э, какими принципами и ценностями вы э, наделяете свою команду, по каким правилам вы внутри команды живете, которые позволяют вам и управлять этой командой быстрее, чем конкуренты, и обеспечивать качество продукта на выходе такое, что не с палкой и кнутом вы стоите рядом со своими сотрудниками, а они сами мотивированы добиваться этого результата. Ну, современные тенденции к бирюзовым организациям они вот из этой сферы. То есть люди понимают, что старые методы управления рабами не подходят сегодня для качественного роста. Итак, собственно говоря, цель, карта цели – это технология, которая как раз позволяет описать все эти аспекты при помощи специального шаблона. Цель это не просто картина, это не просто картина, которая показывает э, э, наше новое состояние. Цель это переход от старой картины к новой картине. И технология карта цели как раз содержит в себе вот эти аспекты старого треугольника и нового треугольника. Вот. То есть в чем технология формулирования цели мотивирующей достижимые заключается? Так да, вот, собственно говоря, в такой простой вещи. Нам нужно написать картину о старом нашем треугольнике, где мы были с каким продуктом, с какими продажами, с какой системой управления, с какими принципами и ценностями и описать новую картину. Какой продукт мы рынку будем нести теперь, как его будем продавать, как управляться и какими принципами ценностями будем организовывать внутреннюю работу команды. И на выходе, это очень важно, коллеги, на выходе всегда мы должны получить перечень проектов. То есть цель сама по себе не имеет смысла с точки зрения инструмента управления если вы на выходе не подготовили перечень проектов по достижению этой цели.